Привет, я Залупа Хеннадьевна и вы смотрите канал Алпроектс, давно мы не делали выпуски, пиши в комментах как сильно ты ждал новые выпуски. Нет, и сегодня в программе, в Залупа Кончинске запустили новый поезд, пассажиры сразу же решили его обмыть, их чуть не отпиздили на перроне. Какой-то еблон в Мичуринске в чума да не вез нестиранные носки, при осмотре вещи погибло 4 собаки и 2 охранника. Женщине дали порулить штурвал, кто знает что может произойти, Мужик 98 лет чувствует себя на 13 и расскажет нам секрет. В школьной столовке делали пиццу, всех хуили, вот что значит бесплатное питание. В Мухадоинске запустили новый поезд, наш корреспондент отправился на него, но лучше бы отправился на хуй. он заебал мои салфетки брать, пидорас. Всем привет, я Никита, голубая Гита, люблю салфетки. Именно в этом поезде сегодня я ехал сюда, давайте зайдем в него. Тут еще много людей, которые только проснулись. Доброе утро, ебачи. Съебись, сука. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл Мифодий. Я ехал четыре дня на этом поезде и четыре дня никак. Кол, не повторяйте моих ошибок, пацаны. Берегите себя, уебки. Вагон новый, я его лично мыл зубной щеткой, а эти уебки все испачкали. Я у них у всех. Пока они спали, своровал носки. В пакете лежат. Что ты будешь с ними делать, долбоеб? Я сделаю из них подушку и подкину кому-нибудь ее. Бля, женщина, имейте совесть, не пордите в микрофон. Сук пиздец. Как говорят в поговорке, запомните твари, носки надо менять минимум раз в наносекунду. А наш корреспондент отправился мыть ноги. Почему не в палате? Пошел нахуй. Баба зина играла в самолетике и выиграла шанс на полет на настоящем вертолетике мужики охуели, когда она взялась за их штурвал вы когда-нибудь летали шаебанутый только с третьего этажа когда за пивом в крысу бегала из окна. Только смелых уважает высота Потому что в самолете всё зависит от винта <реклама> Ебать музыка охуенная Штаны намочила аж Ну так то они уже подсохни <реклама> Нахуй так громко слушать Да ещё и в наушниках Даже отсюда слышно Ебанутая баба Ну нахуй её В Америке 98-летний молодой человек чувствует себя на 13, и наш корреспондент поехал с ним заигрывать. Заигрывал бы лучше с моим дружком, Джон Уик, 13 век до нашей эры. Мне на самом деле 13 лет, в России живем, и рот то и так выгляжу. А в Хуево-Кукуево в одной средней школе после указа президента о бесплатном питании в еду стали добавлять цветы, которые подарили учителям, чтобы сэкономить. Наш куколный корреспондент отправился туда. Берем сначала укроп, потом кошачью жопу, подгибаем тут, все понятно. Чтобы сэкономить, мы вместо майонеза добавляем размельченные цветы от учителей, всякие мимозы хуезы. На вкус как моча старые обезьяны у которой больные почки, рекомендую. Я уже привыкла к этому вкусу, там хризантемы, либо щепские ромашки, в принципе все вкусно. Буанапетит, топливитто! На сегодня это все новости, подписывайтесь на канал, ставьте оценки, если понравилось, ставь лайк, не понравилось, иди нахуй и пиши, что тебе не понравилось, и посмотри другие видео на канале, пока. Подпишись, подпишись, подпишись, лайк поставь, будь котиком, подпишись, лайк поставь, будь котиком, котиком, оставь коммент, поставь палец вверх,